следующая такая очень важная рекомендация сауна или баня вот в этот период времени для разгрузки и, и я рекомендую вот сейчас, ну понятно, что раз в неделю это, это обязательно это, я думаю, что каждый из вас сможет это сделать но если ходить в сауну два, три раза в неделю и при этом еще в сауне или в бане да, кстати. Если мы говорим про сауну, там понятно, там жар где-то около 50 градусов. Там в этом заботиться не надо. Достаточно комфортный, переносимый и сердцем и сердечно-сосудистой системой жар. А вот если в бане, то нежелательно, чтобы там температура выше 60-70 градусов. То есть топить ее сильно не надо. Просто прогреться, просто попотеть. И там в бане используйте скрабы. Да? Естественные скрабы. Ну, кто на что гораз. Кто-то там кофе использует, но я вам рекомендую такую вещь, дешевая сердито, и в то же время очень эффективная. Это кукурузная мука. Вы наносите эту кукурузную муку, только не спутайте с маной, потому что это уже будет другая история. Вот. Кукурузную муку вы наносите, как скраб, нанесите на лицо, вы потом будете себе намного больше нравиться. Нанесите на, на грудь, нанесите на, особенно на живот и особенно на область печени. И так сделать раза три. И вот на третий раз вы уже почувствуете, как изменится состояние кожных покровов. Эти раз в одно, в один день? Да, за один раз. И вы используете вот этот скраб. То есть вы ходите на эти процедуры, как вот именно с этой целью. И вы заметите, что в этой неделе через две, даже если вы будете просто ходить в сауну, вот, даже выполните сейчас одну мою рекомендацию, у вас начнется процесс похудения. Ну, и, конечно, параллельно, если будет налажено питание. Вот если будет налажено питание, то просто. И если жара будет там не так много, то есть не надо париться, не надо представить там сильным. Очень аккуратно. Жар лучше 60 градусов, не больше.